Тех, кто сам выбирает свою реальность, правда, многие так и останутся в иллюзии по поводу реальности происходящего, так как не смогут отличить одно от другого. Где мое место, отличный вопрос для начала. И тишина в помощь. В тишине лучше слышны ответы. Переезд у нас. Переезжаем в четвертое и кому по плечу выше, в пятое, шестое, седьмое измерение чемоданы с вещами оставляем в старом мире. Но, это как с третьего этажа подняться на лифте на более высокий этаж, каждый сам выбирает себе по размеру. С марта, апреля 2020 началось вознесение планеты и человечества. И хотя многие духовные, мистические книги говорили об этом процессе, никто же всерьез в это не верил. И правильно делали. Прежде это касалось только пророков, им было можно совершать переход, а мы как бы, умирали. То есть, Вознесение было великим исключением из всех физических и материальных правил. Это был удел избранных. Так это и понятно. Вознесение, дело тонкой материи и правила грубого мира ей не по вкусу. Вот в чем гвоздь программы. Как вы поняли, программа трехмерного мира перезагружается прямо сейчас. По этой причине избранным в исторические времена было поручено протоптать трассы Вознесения разными способами, чтобы оставить это наследие в глубинах подсознания всего человечества. Но там много чего хранится. Мастера, ходившие по нашей планете прежде, экспериментировали с физикой тела и физикой своего сознания и оставили свои записи в коллективном сознании как это делать, испытав это на себе. Вот прямо в ДНК и оставили все записи. Когда массовый народ будет готов стартовать из трехмерной плотности, тут они подсказки и придут. И вот оно, пришло это время. И кто ж поверит в это невероятное, но наступающее на пятки событие. Скептики скажут, бред, как жил, так и буду жить. Так ведь по выбору и дается. Такая жизнь временная, отжил свой век и снова в полном беспамятстве возвращайся на тот же круг. Так и было, так и жили. Без вознесения сознания, душа и тело не воссоединяются, а расстаются на неопределенное время. Переезжая на Новую Землю, Важно учесть. Программа изменилась, вознесение проходим без умирания. Надо только собрать всего себя в одну большую кучу, повысить вибрации и отстегнуть лишнее. Задача стать легкими, не выключать чувство юмора и дышать. Так что всем, кто не против продолжить игру на новой площадке, пришло время возноситься. Для этого мы в тишине самоизоляции должны собрать свои пожитки. Соединять свои части, тела и сознания в одной физике. Не уклоняйтесь, господа и дамы, отговорки не принимаются. Либо туда, в новую физику, либо в пустошь. Это внутреннее событие совпало также с общепринятыми празднованием христианской Пасхи, а позже и мусульмане подтянутся на Рамадан. Тоже не случайно. В эти дни мы перестраиваем отношения с самим собой, где слова «свобода», «выбор», «мир», «любовь», «процветание» начнут обретать реальные очертания в соединении с Божественностью внутри себя самого. А это, как вы понимаете, великая ответственность перед собой и тем окружением, в котором вы сами находитесь. старая игра окончена. Дуальность, с ее извечным противостоянием добра и зла на трехмерной игровой площадке, закрывается. Кто еще не перестроился, перетаскают на носилках, и только тех, кто выберет жить на этой новой планете. Осознанный выбор решает все. Но не страх, Те, кто не перестроится и не выберет жить в новых энергиях, покинут планету. В космосе места достаточно, хотя многие быстро захотят вернуться назад. Но быстро не получится на этот раз. Старая версия планеты закроется, а для входа в новую надо было поднимать свои вибрации при жизни. Так что не спешите становиться космическим мусором, блуждающим без смысла. Все важное происходит сейчас. Высоким Куратором из Ангельского Царства велено завершить миссию и вернуться домой. Трубный призыв для них прозвучал ровно 4 апреля 2020 года. Типа, отпустите своих подопечных, хватит сопли подтирать младенцам, человечество в их глазах выросло. Миссия окончена. Вот так жестко. Те, кто не поверит, что ангелы покинули планету, будут звонить по старому номеру, но там будут лишь гудки занято, а затем последует автоответчик. Божественный план поменял адрес. На их место придут лучшие представители человечества. Люди, обладающие мудростью, знанием, творчеством с высоким чувством ответственности и самодостаточности, но самое главное, с любовью к этому человечеству и с уважением к планете. Они будут осознавать, что ходят с Божественностью внутри себя, с энергией любви, свободы и творения. И не будут зависеть от внешних глупостей, они, те, кто носят свет Творца в себе. Но никому про это в новостях не скажут. Так что нас ждет впереди встреча с обновленным миром, если вы сами пройдете перезагрузку и обновитесь, тогда вы это ощутите, увидите и сможете быстро восстановиться. После полугода самоизоляции мы выйдем в мир и он будет похожим на тот, который мы покинули, заходя в свои дома, но это будет улучшенная версия того, что мы знали. Сначала все будет выглядеть так, словно без нас тут многое пострадало и разрушено. Привычная старая система станет нефункциональной. Наша жизнь разделится до короны и после. С быстрым течением времени экономика, медицина, земледелие, строительство, обучение и многие важные сферы жизни будут заново воссозданы без старых шаблонов. Бюрократия покажет свою бесполезность и откровенное вредительство, что приведет к массовым увольнениям устаревшие и тяжеловесные организации, перестанут получать финансирование и распадутся. Чистка рядов Старой Гвардии будет всем на пользу, хотя этот процесс займет некоторое время. На их месте будут созданы международные команды быстрого реагирования из числа людей, которые обладают высокими способностями в разных областях и направлениях, чтобы служить человечеству, как мы и ожидали в своих мечтах. Экономика на международном уровне будет перестроена и принесет много высвободившейся энергии. Будет совершено перераспределение финансовых потоков, Банки пострадают и совершат вынужденную реформу, люди потеряют в одном, но выиграют в чем-то другом. Крупные финансовые фонды, не имеющие доступа к новым проектам, окажутся за бортом цивилизации. Именно они финансировали всякие пакости и любили играть в войнушку. Медицина услышит после громких аплодисментов в адрес медиков, много ужасных открытий о нефункциональности системы. Фармакология получит иски за плохие лекарства, что изменит подход к лечению и откроет больший доступ к новым технологиям и новым принципам в лечении, человек целостная система. Когда одно лечим, другое не калечим. Многие фарма разорятся, не сумев перестроиться. Но много чего мы сами захотим изменить и все, что прежде встречало сопротивление, рухнет и перестроится под грузом новых потребностей. Изменится политическая карта, реорганизация коснется новых норм и законодательства. Большие человеческие семьи, в виде наций, получат свежую волну возрождения, но не для борьбы, а для восстановления утраченного суверенитета. Те, кто продолжит по привычке бороться, Проиграют сразу и с треском. Нам надо сейчас хорошенько отдохнуть, что и происходит. Получаем удовольствие от того, что есть. Предстоят великие дела. А пока мы переходим на новую версию Земли в параллельную реальность. Поступают галактические новости. Невероятно, но ваша планета достигла такого духовного роста всего за 200 с небольшим тысяч лет в то время, как у других на это ушло от полумиллиона до почти миллиона лет. Я с самого начала своего творчества активно взаимодействую с тонкими планами. И благодаря этому мое творчество, в общем-то, было все это время эффективным. А сейчас идет обращение уже ко всем людям, не только профессионалам этой работы, но и вообще ко всем людям. Пришло время всем объединиться со своими тонкими телами, с тонким миром, и открыть для себя новые ресурсы. Потому что новые ресурсы здоровья, счастья, радости находятся именно там. Именно оттуда надо это черпать. И мы сейчас в нашей Академии все проекты включили именно в этот процесс глубокого, мощного взаимодействия с тонкими планами, с тем, чтобы повысить эффективность жизни здесь и сейчас. А это сейчас очень важно